Томсо, чем больше ты и подобные тебе блогеры будут говорить про развал России и сепаратизм, тем больше денег даст Путин Кадырову, чтобы с вами бороться. Так поступил бы любой президент любой страны. Что ж, получается, нужно не говорить об этом, да? Решение проблемы не говорить о проблеме. Так, ладно, давайте будем начинать. Бисмилляху алхамдуллиллах вассалату вассаляму аля расулилават асаляму алейкум рамутулла. Сегодня 13 февраля, годовщина гибели из Алимхана Яндербиева, второго президента нашей страны, Чеченской республики Ичкерия, одного из наших лидеров, идеологов нашей свободы, нашей независимости, идеологов нашей борьбы и выдающегося человека. Я предлагаю сегодня эфир посвятить ему воспоминаниям об этом человеке. Давайте вспомним, чем запомнился он нам и нам, и вообще всему этому миру. И, наверное, самым запоминающимся событием было, был визит чеченской делегации во главе Селимхана Миндельбии в Кремль, когда Борис Ельцин, на тот момент президент Российской Федерации, попытался провести эту встречу в Кремле под эгидой такого арбитража, главного арбитража, когда Ельцин был бы арбитражем, а, а Зелимхан Яндерби вел бы переговоры с российским наместником, на тот момент прототипом сегодняшнего Кадырова, тогда был Докка Завгаев. он был руководителем, ну, главой а, администрации, а, кажется, так называлась его должность. Он, по факту, он был наместником, то есть он был назначенцем Кремля, в оккупированной Чеченской Республике. Было создано российское правительство, и он был вот руководителем этого правительства, Дока Завгаев И Ельцин хотел усадить Зелимхана Индербиева напротив Доки Завгаева, а сам сесть во главе стола, то есть торца, и типа быть таким судьей в этих вопросах. Они бы между собой там переговаривали. И вот здесь нужно отметить очень важную роль Зелимхана, важность вообще лидерских способностей человека. То есть это вот тот момент, когда ты должен молниеносно отреагировать и у тебя нет времени на то, чтобы проанализировать, переговорить там со своими товарищами и принять какое-то решение. Ты должен молниеносно отреагировать. И вот здесь вот лидер, он теми отличается, что он способен в таких вот экстремальных а, ситуациях молниеносно принимать решения. Изелимхан Яндербиев отказывается садиться перед, а, напротив Доки Завгаева. Он отказывается и говорит а, Борису Ельцину, что нет, я не сяду, эти кадры тогда облетели весь мир. В Кремль приехали чуваки в военных формах, те, кого называют, кого официальная российская пропаганда называет боевиками, там, сепаратистами, террористами, бандитами. Приезжают эти люди, сами себя а, позиционируют как руководители государства, они приезжают в Кремль и отказываются садиться на, а, в соответствии с тем, как определил а, хозяин Кремля. Тогда это показывали по всем каналам, это все комментировали. Ельцин начинает настаивать, естественно, он хочет усадить все равно Зелимхана Зелимхан Индербиев а Зелимхан жестко отказывает, он говорит... Все, если мы с вами не садимся напротив друг друга, то эта встреча а, закончилась. Организуйте нам а, вылет обратно в соответствии с гарантиями, которые вы нам предоставили. И вот тут Ельцин понимает, что все, дальше переговоров быть не может. Либо он идет на уступки, либо действительно он а, как бы, дает им вернуться обратно. Но это, как мы потом узнаем, это бы полностью нарушило планы Ельцина. У Ельцина были, оказывается, были свои определенные корыстные планы, связанные с его предвыборной агитацией. Он намеревался взять в заложники Зелимхана Индобиева, чеченскую делегацию, и полететь в Чечню. И, в общем, Ельцин, понимая, что переговоры срываются, что его план срывается, Ельцин идет на уступку. И садиться напротив <coughs> Зелимхана Яндербиева. Для, для нас и для всего этого мира уже не важно было, какие договоренности будут достигнуты на этих переговорах, какие, какой документ будет подписан, в итоге абсолютно в этом не было никакого смысла. Для нас и для всего мира важна была вот эта картина. Зелимхан Яндербиев и Борис Ельцин сидящие напротив друг друга в Кремле. Эта картинка все, это было самое важное. Дальше комментарии, какие-то выводы из этого, это все люди сами бы делали, государство делали бы сами. То есть все, что они там дальше обсуждали, это в принципе никого и не интересовало. И вот эта вот картинка, очень важная, которую Кремль хотел показать, что вот сидит, значит, Яндарбиев, напротив сидит наш наместник до Казавгаев. Мы это, ну, Занимфан Яндербиев эту ситуацию повернул в нашу пользу и показал всему миру, как он сидит напротив президента России, президента ядерной державы, президента, напротив которого сидят президенты Соединенных Штатов Америки, Великобритании, например, Великобритании, президент Франции там, и так далее, президенты Стран Совета Безопасности ООН сидят вот так напротив, то есть на одном уровне. И Селимхан Индорбиев заставил Ельцина сесть напротив себя и показал всему миру эту картинку. Переоценить то, что было тогда сделано, невозможно. Это, это, был, это было величайшее достижение нашей делегации и лично Селимхана Индорбиева, Потому что даже в нашей делегации тогда были... Ну, было смятение, когда Зелимхан Эндельбиев отказался садиться там, где ему сказал а, Ельцин. А, Кто-то из нашей делегации стал ну, пытал, пытаться как-то Зелимхана Эндельбиева склонить, а, говоря, что вот, мол, все-таки мы приехали на переговоры, это важнее, давай, может, проведем переговоры. Но Зелимхан Эндельбиев очень жестко тогда отреагировал, сказал, нет, я не сяду. И все, как бы вопрос, разговор окончен. Ну и Аллах даровал успех в конечном итоге. Мир увидел эту картину так, как, как мы хотели, чтобы ее увидели. И на этой встрече был... Я сейчас перед тем, как я, перед тем, как начать этот эфир, я немножко ну, повторял на себя, смотрел материалы этой встречи и обратил внимание на очень важное высказывание Действующего, действующего на тот момент министра по, по делам национальности, так она называлась в России, уже после того, как эта встреча состоялась, он провел пресс-конференцию и прокомментировал эту встречу. И вот, что он тогда сказал. Любые предложения чеченской делегации включить в соглашение слова «чкирия» сразу же отвергалось российской стороной. По словам министра по делам национальности Вячеслава Михайлова, стилистика имела принципиальное значение – Принципиальнейший вопрос, потому что, конечно, в этом документе, если написать было бы Ичкерия, то фактически признавать существование республики, которая не существует, написано Чеченской республика. А Чеченская республика по конституции входит в состав Российской Федерации. Дать написать в этом документе, в окончательном документе, дать написать Чеченская республика Ичкерия, было бы признанием этого, этого государства, говорит. Министр, официальное лицо министра по делам национальностей, но меньше чем через год, в там же в Кремле, уже президент, третий президент Чеченской республики Ичкерия, Аслан Масхатов, подпишет мирный договор с Борисом Ельциным, в котором будет указана Чеченская республика Ичкерия. И Ельцин будет комментировать это подписание, и скажет свои знаменитые слова, что вот Ичкерия он неправильно делает. Ударение, что в этом нет ничего плохого, что uh, надо к этому, к этому привыкнуть, это как бы принять. То есть uh, это не, не просто наши слова, что подписание этого договора является де-факто признанием uh, нашего государства. А это в первую очередь высказывание самих политиков, uh, действующих министров на тот момент uh, в, российском, uh, в Российской Федерации. Это они воспринимали... Uh, это де-факто признание нашей государственности, что немаловажно. Не мы это трактуем так, а это они именно так это понимали. И подписав этот мирный договор с Чеченской республикой Ичкерии, с президентом Чеченской республики Ичкерия, они действительно де-факто признали а, наше государство и наше право на свободу и свой суверенитет. Это очень важное событие, которое... Мы должны это и сами это помнить, и всегда об этом напоминать, об этом говорить. Зелимхан Яндербиев был взорван в Катаре, в столице Катара, Дохи, 13 февраля 2004 года. Он был убит российскими спецслужбами, сейчас это уже и не скрывается. Они даже гордятся, наверное, этим устранением своего врага. Это была такая широкомасштабная операция российских спецслужб российского государства. В этой операции были задействованы дипмиссии трех стран Саудовской Аравии, Арабских Эмиратов и а, самого Катара. Они наземным путем туда привезли <coughs> взрывчатку <coughs> из Саудовской Аравии, дипломатической а, по дипломатическим каналам и двое сотрудников российских спецслужб, действующих сотрудников то есть кадровых офицеров и один сотрудник дип-миссии. Они были задержаны по горячим следам после того, как Зелимхан эдель был взорван. А взорван, он был в собственном автомобиле после того, как он а, помолился в пятничную молитву Джума. Вышел из мечети вместе со своим сыном. Сын был за рулем 13-летний подросток. А, Зелимхан сидел на, впереди, на, пассажир, на пассажирском сидении. И, оказывается, они, российские спецы, они это взрывное устройство закрепили под сидением Зелимхана Яндальбеева. Сделали они это во время молитвы, когда Зелимхан с сыном оставили машину на парковке и пошли молиться в мечеть. В это время они на арендованном бусе, микроавтобусе, подъехали рядом, вышли из этого своего буса, в общем, уже, видимо, у них все было готово, закрепили это взрывное устройство под машину, и после этого, когда Зелимхан хан сыном сели в машину и стали уезжать, они привели в действие это взрывное устройство. Сейчас мы уже знаем как бы, все это в мельчайших подробностях, потому что есть доступ к решению суда, Катарского суда, там, естественно, есть доступ и к материалам предварительного следствия, это все описывается, оказывается, на, на них вообще вышли благодаря бдительному каторцу, который приехал тоже в мечеть помолиться и увидел, что в машине в этом бусе <coughs> сидит человек, <coughs> читает газету. Ему показалось это странным, так как человек, приехавший в мечеть, как бы должен, ну, если он мусульманин, должен помолиться. А он не молился, в общем, ему показалось это подозрительным. А вот а до этого, оказывается, у него украли магнитолу из автомобиля. И он, в общем, подумал, что этот чувак приехал, чтобы воровать магнитофон, и решил записать номер этого микроавтобуса. А после того, как произошел взрыв, он, значит, передал эту информацию, этот номер машины полиции, сказал, что так значит, был человек подозрительный. Ну и, в общем, моментально, естественно, эту машину узнали. Чья эта машина, она оказалась, принадлежала какой-то фирме, которая предоставляет машины на прокат, сразу же выяснили, кто брал машину. В общем, по горячим следам задержали одного сотрудника депмиссии и двух кадровых офицеров российской, российской спецслужб. Сотрудника депмиссии отпустили очень быстро, по-моему, там через меньше, чем месяц. А вот двух сотрудников российских спецслужб их судили. Прокуратура требовала смертной казни, но эту смертную казнь заменили на пожизненное заключение, а потом договорились с Россией, что якобы они будут сидеть у себя на родине. Ну и их, в общем, выдали России. Там в России их уже встречали красной ковровой дорожкой. Ну и, естественно, ни у кого нет иллюзий, что они сейчас сидят в тюрьме. Конечно, нет. Они наверняка получили государственные награды и либо продолжают свою службу, либо уже вышли на пенсию проживают остаток своих дней. Вот такая, в общем, славная история у Зелимхана Индарбиева. Да помилует его Всевышний Аллах. Это был выдающийся человек и выдающийся лидер нашего народа. سأمحور جس الصيوني إن تغريني إن يا قدس أنتغريني سأزير سدودا.